Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал И сегодня у нас очень срочное видео, очень срочный сигнал на биткоин у нас образуется А в 3 часа ночи в Телеграм я уже опубликовал данный сигнал прямо в момент пробития линии шеи То есть линия шеи у нас пробивалась и прямо в 3 часа ночи я выдал сигнал Видео, конечно, немножко запаздывает, поэтому обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал, чтобы не пропускать подобные моменты Итак, в прошлом видео я предполагал формирование здесь второго плеча, то есть образуется у нас фигура и плеча я предполагал образование второго плеча и пробитие линии шеи, то есть выход вверх, импульсное движение вверх. А что в принципе у нас и произошло? Обратите внимание, что у нас здесь при пробитии образовалась уверенная бычья свеча с длинным телом, что указывает на силу покупателей. Плюс ко всему данная свеча закрылась на трендовой линии сопротивления, без каких-либо откатов. То есть это нам уже указывает на пробитие данной трендовой линии сопротивления. Обратите внимание, что фигура голова и плечи образовалась после длительного нисходящего тренда. Как мы знаем, голова и плечи это фигура смены тренда. То есть мы можем предположить смену данного масштабного тренда на понижение. Это еще далеко не все. И перед началом... Полного такого анализа хочу вас предупредить, чтобы вы соблюдали правила риск-менеджмента и money-менеджмента Какой бы уверенной ни казалась ситуация, это у нас рынок и произойти может все что угодно Поэтому не рискуйте более чем 5% от депозита на одну ситуацию И пересмотреть наш анализ нужно в случае, если цена у нас уйдет а, ниже уровня 31 тысяча То есть если цена совершит... А, вот такое вот движение, к примеру То наш сигнал аннулируется И нам нужно пересмотреть наш анализ Итак, лично я сижу в позиции С уровня чуть ниже 33200 То есть, смотрите, на часовом тайфрейме Я увидел, что данная свеча у нас закрылась Выше линии шеи И сразу зашел в позицию на пробитие И уже поймал отсюда вот такое вот движение Ну, естественно, этого мало Потенциал головы и плеч равен ее голове То есть, мы данное расстояние Приравниваем к выходу из линии шеи и получаем уровень 35 тысяч. Это потенциал головы и плеч. Наша первая цель. Далее, друзья, смотрите. Деной тайфрейм. Все это я скрываю. У нас здесь, давайте напомню, что в начале июня мы с вами нашли вот такой вот сигнал. У нас образовалась уверенная бычья свеча, которая поглотила собой сразу несколько медвежьих свечей, что указывает на большую силу покупателей. Здесь мы с вами получили сигнал и отработали данное движение в лонг. Теперь то же самое у нас образуется в данном месте. А спустя долгое время у нас образовалась уверенная бычья свеча, которая поглотила срабой сразу несколько медвежьих свечей. Опять же, это указывает на силу покупателей, то есть покупатели перехватывают инициативу на себя. Это фактор для повышения. Плюс ко всему, данный сигнал образовался строго на уровне 30 тысяч, то есть на сильном уровне поддержки. Недельный тайфрейм. Напоминаю наш анализ, у нас присутствует общий восходящий тренд на повышение. В данный момент происходит коррекция от данного восходящего тренда. И на графике видны множество факторов, Окончание этой коррекции и дальнейшего движения вверх. Смотрите, то есть здесь у нас находится сильная область поддержки. И на данной области поддержки у нас образовывались свечные формации, указывающие на повышение. А первые формации мы видим вот здесь вот, то есть две определенной свечи и уверенность свеча на повышение с длинной тенью снизу. Далее мы видим а, еще одну свечу с длинной тенью здесь, которая образовалась при приложенном пробитии нашего диапазона который мы помним. Далее мы видим еще один свечной паттерн в данном месте, и теперь у нас формируется еще один свечной паттерн, и до конца закрытия недельной свечи остается а, один день. То есть присутствует на графике множество факторов, указывающих на повышение и окончание коррекции на недельном тайфрейме. Поскольку потенциал фигуры головы и плеч равен ее голове, то а, мы можем предположить пробитие масштабный от а, в линии сопротивления. Линии сопротивления нисходящего коррекционного тренда. И э, фигура, опять же, образовалась на э, данной трендовой линии сопротивления, то есть вплотную, подойдя к ней. Следовательно, по потенциалу мы можем предположить пробитие данной трендовой линии сопротивления. Я думаю, это понятно. То есть первая цель 35 тысяч. Это наша первая цель. А вторая цель, естественно, это 40 тысяч, поскольку здесь находится большая область сопротивления данного диапазона, в котором у нас ходила долгое время цена. Вот наша область сопротивления, и здесь наша вторая цель. Третья цель, наша конечная, это уровень 45 тысяч, то есть пробитие данной области сопротивления и движение к уровню 45 тысяч. И там мы уже будем решать, что делать дальше. То есть либо здесь у нас будет шорт, либо дальнейший лонг. Посмотрим по ситуации. Но три цели у нас уже есть. Объясняя логике цели в 45 тысяч, смотрите, все это скрою. Здесь у нас образовалась свеча с длинным телом, вот она на понижение, и основание данной свечи, так же как и середина Служит для цены хорошей областью сопротивления То есть вот у нас основание, вот середина И основание это конечная точка, от которой в большинстве случаев происходит реакции Вот такая, друзья, ситуация Также ничего страшного не будет в случае коррекции То есть здесь у нас может быть коррекция до линии шеи Или же небольшая консолидация В этом ничего страшного не будет Напоминаю, что пересмотреть наш анализ нужно в случае, если цена уйдет ниже уровня 31 тысяча Сейчас наша самая главная задача это пробить данную трендовую линию сопротивления. Если мы ее пробьем, то очень великие шансы, что мы пойдем на дальнейшие повышения и а, сделаем смену тренда. Друзья, на этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях свое мнение о биткоине, пишите вашу обратную связь, ставьте этому видео палец вверх, если видео было для вас полезным в противнем. А подписывайтесь на каналы, телеграм, YouTube, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий приз для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.